посылку получил вот личинка Peugeot Boxer 2012 года Автомобиль находится в Консомольске на Амуре Клиент прислал нам замок двери и блок По замку был сготовлен ключ Один и второй В блок были записаны чипы для иммобилайзера И сегодня же блок поедет обратно Будем ждать от клиента видеоотзыв Всем здрасте Нахожусь В Комсомольске на Амуре Потерял как-то ключи Машина без ключей родных Не работает Ну, Нашел в интернете ребят С Ростова на Дону Отправил туда им блок, личинку от двери. Вот они мне прислали два ключа. Машинка заводится. Ключик вот новенький. В общем, все в порядке. Второй ключ, кстати, тоже работает. Всем пока.